У нас чернила на башке, у нас чернила везде, в трусах, в носках, в топлях. <связать> Клёво. Это что, яйца? <связать> и снова хаешки-котетушки, с вами Неллиал, и это игра Бенди and the Ink Machines. И мы остановились на том, что нашли последнюю книгу. Теперь мне нужно заправить машину чернилами. Сперва я пищу выключатель, который это сделает. А затем включу главный генератор. И благо мы знаем, где это находится. Закачай чернила в машину. В принципе, здесь... Ну, относительно легко это все запомнить. Потому что здесь по прямой, по прямой, по... Да, это тот самый Бенди Который нас хотел напугать, но у него что-то не особо это вышло О, еще один Бенди А ты куда ускакал, мой сладенький? Мм. О, ого А что ты перевернут? Блин, он такой прикольный Но я помню, что здесь выпуск Ох, мать! Ох, мать! гадость, стоять. <смех> Выйду-ка я в эту гадость. А у меня только вопрос. Вот смотрите, я стою прямо перед проектором. Почему от меня не идет? Никакой вот тени там и так далее. Блин, фу, я в чернилах искупалась, ну да ладно. Двери все еще закрыты. Блядь, и даже анимация пошла, то, что набор чернил, все дела. Я надеюсь, что Борька не проснется, если он проснется, то я нафиг обосрусь. Окей. Ожидание. Запущено. Опасно. О, ладно, что ж поделать. Ой, ой, ой, ой, ой. Все обрыки капает. Господи, ну почему его нельзя как-то там, не знаю, забрать с собой что ли? Блин, откуда не в кости, если он это, блин. За... А, это наша машина заработала. Допустим, кля, она заработала. Кто это все сделал? Что, папа, погодите? Папа, Погодите. Ага, «Угу. отлично. Ладно, но мне надо чем-то сломать эти доски. <Смирает> <Смирает> Нет! Мне Что за ёперный на <сёк> Я на него посмотреть хотела, эй! Избавься от потопа, чем? А ага! Вот, кстати, подобная фигня там была. Правда, сюда я еще не падала. <сёк> Песец, ребята! писец, абсолютный! Пачканы здесь все стены, а ста, я клянусь, задолблены чертовыми чернилами для колен. Да, черни. Я не думал, что найдется такой идиот, который будет пускать по этим мерзким трубам давление, которое они даже не выдерживают. Но больше всего меня пугают шумы, издаваемые этой системой, напоминающие скулящую шавку на последнем издыхании. Честно говоря, это место, это машина... Чёрт, вся эта кухня выглядит дико. Можете и не верить, но я больше не желаю быть сантехником мистера Джо и Я бы на твоём месте отсюда очень давно. Пиздец, конечно. И дождик из чернила. Почему он за мной не прыгнул? Я то прям не знаю. И по идее, если там все затопило чернилами, то... Никакой напор Мне вообще ничего бы не спасло Потому что это помещение вы заполнилось полностью Мы же, мать его Вниз упали Окей Допустим, Крей, я надеюсь, что этот чернильный монстр За нами не пошел Я вижу тут еще -то как, то Тут даже две Но повернуть мы можем вроде только одну Паутина Почему тут паутина Если тут только что все плавало ее должно было смыть. Блин, что за хрень? Ну, в любом случае, ребята, это писец. Я-то думала, я обострюсь все бурьки, а оказывается. Вон ну что? Так это был Бенди? Это был писец, а не Бенди. Окей. А тут все заблокано. Создатель врал нам. Эта так, штука точно пригодится! Ага! -а. Понятно! Очисти старый пул Почему старый? Для меня он еще новый Они уже старые, старые, блин В пень Пошли все Да, вот Ох, почему все затряслось? Что за? Ох, мне повезло, что я оттуда сейчас ушла Ну да ладно Так, ну да а? А? А? А? Что за? Это был Бенди? Это был Бенди? Это был, мать его, Бенди! Класс! Класс! Класс! Мне нравится, и что это такое? А, это типа я упала? И почему-то мне это показали сейчас. Снова играет музыка. Глава вторая, старая песня. Уже? Чё так быстро? Что произошло? Ты меня спрашиваешь, что произошло? Это у тебя надо спросить. А вообще-то, вообще, -то, вообще -то, Что же остается только одно? Сваливать. Посмотрим, смогу ли я найти отсюда выход. А вообще-то, ребята, давайте кое-что с вами сделаем. <звук> что ж, в принципе, я была права, что это и было сохранение. А теперь, а теперь, а теперь. А, погодите-ка. Так я, получается, еще не нашла эти предметы. Ха -ха, за что? Ну ладно, хотя бы помню, где это находится. Вот, ты нас и вот так испугала. А как оно... Оно в разных местах находится. Оно находится в разных местах. Серьезно? Три предмета в одном месте? Вау, да мне сегодня везет. У нас чернила на башке, у нас чернила везде, в трусах, на носках, в топлях. Ну, как говорится, что, мне не привыкать, я тут работал, да? Лет 30 назад, алло. Что же, теперь посмотрим, как нас убьет этот демон или что это там такое. Ну, по идее, можно сказать, что это и демон, это вообще. Опа-на! А где он? Рейджи, его нету. Ну это нечестно! Это реально нечестно. Давайте пройдем дальше. Да ну, я-то думала, он там найти. Вырвется. Так вот что серьезно? То есть создателю в голову не пришла такая идея, что кто-то может там ждал смерти. И откуда здесь только чернила? Я править могу. Уу! А он там стоит еще? Ну, допустим, да. ты вырубился, там ты увидел какого-то Бенди. Почему-то человеческий рост. Одно. Сваливать. Посмотрим. Вот, да. Смогу ли я найти Ой. отсюда выход? А мне сюда, да? Судя по заколоченному доску, потому что здесь дверь открыта. И стоп, а я могу это все... Нет. Не открыть, не разрушить, ничего. Окей, надо найти отсюда выход. Ой, вы меня так напугали. О, я могу это... играть. Клево. Это что, яйца? Какого а... тут так много места? Ой, не знаю. появился из темноты. Кто подарить меня сладостным благословением. Ну да, Бенди. Чернильная фигура, озарившая мрак. Я вижу тебя, мой спаситель. И Я прошу тебя, услышь меня. Сэм. Эти старые песни? Да. Я воспеваю их. Ибо знаю, что ты спасешь меня. О боже, мы серьезно, это целый курс. Мои последние нежные объятия. Ох, нежные. Но.. Любое жестоко. Достой ли я благословения? Нет, недостойно. иди в жопу. Я сказал, достоин ли я благословения? А? Что? Он где-то здесь ходит? А почему у меня эта хрень не исчезает? А, все исчезло. Да господи. Он что, где-то здесь ходит, что ли? Эй, это там? Не смотрите, я могу топориком ударить по темноте. <соц> Выходит, это просто картинки. He will set us free. Ха. Окей. Идем далее. Ну что ж, Бенди, давай я тебя разрублю. <соц> я могу разрубить Бенди. Крась. А что, что? Погодите, он что, воскресает? Стой, не только вернуться, это падла воскресает. Вот за пук. Так, окей. Идем. Что? Э, Ой, стой стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Пацан, попасть. погоди. Ам, че? Вот действительно, куда он делся? Это да что, возьми, он делся. Ам, а че ты так это замедленно это все перевел? Так ладно, давайте сожрем весь этот суп, как его тут много. Это целые годовые запасы, но я должен это съесть за один присест. А почему? Потому что я хомяк. Прыгай! Ты достанешь, молодец! Физкультурой бы занимались. Что ворота это? Ворота не поднимутся без электричества. Нужно отыскать выключатели, которые помогут мне отворить ворота. Эм, а вот это вот что? Я его еще ударить не могу. Ну круто, что? Че? че? Показалось? Да какая-то бумажка. Окей. Надо еще и какие-то выключатели переключить. Вот они как выглядят, окей. Два. И надо найти где-то третий переключатель. Вот он. Шикарно. Подними ворота. А как я это сделаю? А, это же это была фигня, которая все это делала. Поднимай. Давай. Снова разрушаем доски. Слышали? Решили этот звук стоять, найди новый выход, всего-то. Сначала Джо установил чернильную машину прямо над нами, угу. затем она стала протекать. Трижды за месяц мы не смогли выйти из нашего цеха, так как чернила затопили лестницу. Френа себе. Каким было его решение? Периодически откачивать чернила насосом. И этот гадкий выключатель насоса прямо у меня в офисе. Люди шастают туда-сюда весь день. Спасибо, джевы. всю жизнь мечтал. Давайте отвлекайте. А знаете, эти тупые мелодии к мультиков сами себя не напишут. Значит, Сэмми у нас здесь занимался вот звукозаписью, там все дела. То есть он создавал мелодии. Что ж, довольно-таки круто. Стейрс. Похоже, лестничная клетка затоплена. Опять. Чтобы выйти отсюда, мне нужно найти способ, как это откачать. Да еще кто? Пошел в жопу. И ты тоже. И там тоже есть. Да и тут смотрите-ка. Ты кто, блин? Писец. Откуда не вылазят? Из Чуть не набросился на меня. Ты гадишь. И здесь, а... а этот откуда вылез? Собственно, как и этот. И здесь тоже где-то есть. Смотрите, какие-то ключи. Что это такое? А, я их не могу взять. Ну, где вы? Давайте, вылезайте. Я вас всех выкромсаю! Кажется, мы их всех убили. Ой, гляньте, Бенди какая-то. Каждый день происходит нечто странное. Ага, я вижу. Я был здесь в своем кабинете, собирался запустить киноленту, как вдруг Сэмми Лоуренс ворвался и запретил мне это сделать. Почему? С просьбой подождать в коридоре. После я слышу, как он вырубает мой проектор, вылетает из проекторной и летит в студию звукозаписи, будто за ним гонится дьяволенок. Через пару секунд проектор гаснет, но Сэмми нет. Он не выходит оттуда долгое время. Этот человек загадочен. Безумно загадочен. Я думал поговорить обо всем этом с мистером Дрю. Но с другой стороны, признаю, мистер Дрю тоже со странностями. Хм. Окей. Мы знаем, что где-то в мусорке лежат ключи. Вообще класс. О. Элис Энджел. Пяка, Пяка, Пяка. На тебе по сишкам. Блин, она точно ангел у нее, смотрите, вот. И вот у нее рога. Не понимаешь, что у нее еще диадема, тут все дела. Так, окей, давайте разрубим Этого Бенди Это же он во всем виноват, говнюк этот мелкий. Где мы нашли ключи? Ага, вот они. Так, и скорее всего, это какая-то будет, знаете. Ох ты! Вот за фука-то было. Кто это завыл? О, еперника рай, серьезно. У нас две затопленные локации. Вообще, зашибись. Так, о, запись. А этого не было. И дверь открылась. Гляньте, там, там два бэнди. Там стоят два Бенди, Что они там делают, непонятно. Ох, мать. Я могу играть на пианино. Классно. ну как? Я примерно как второй месяц работаю на Джоу Ядрю. Но уже могу сказать, что мне здесь нравится. Люди просто обожают озвученный мной Элис Энджел. Сэмми сказал, что однажды она может стать популярнее Бенди. Хм. За эти несколько недель я уже успела озвучить парочку ролей, начиная с говорящих стульев и заканчивая танцующими курами. Но этот персонаж, единственный, с которым я чувствую связь. Она будто часть меня. Элис и я, мы одно целое. Да, кстати, такое бывает. Прикольно. Это что, это контрабас? Барабан! И скрипчика То есть у ну, нас тут 5 инструментов Ну ладно Мы где-то когда проходили сюда То тоже видели инструменты Так, здесь я помню ключи Мы их не можем правда взять почему-то Ну ладно У нас тут тоже есть несколько комнат Вот первая О, еще инструмент Еще банка супа Окей Единственное, мне не дает покоя одна фраза. Типа, он включал проектор и несся куда-то. Может, пока говорит проектор, надо что-то делать? Что? Что ж, включатель насоса в порядке? Но это чертова утечка. Блокирует дверь. Если я остановлю поток чернил, то я смогу войти внутрь. М -м а ну что, серьезно? Ну вот, знаете, прямо на дверь, типа ха-ха, зараза. Не сможешь пройти. Ну, знаете, в какой-то степени... Наш главный герой и так уже полностью извозюкался в этих чернилах. Так что ему мешает пройти? Открыть эту дверь? Тут все равно же нечего терять, господи. И куда уходит чернила? Потому что, судя по напору, это помещение должно наполняться, наполняться, наполняться, наполняться с каждой секундой. Ну да ладно, настрать! На этом, котятки, мы заканчиваем прохождение игры Бенди and the Ink Machines. Вон Бенди на нас как смотрит. Милашка. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите нас своим царским лайком под этим видео. И мужественной подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Ну что же, всем до скорого. Пока-пока.